«Доброе утро! Пора вставать!» Я открываю глаза и вижу медсестру Джуди, готовую сделать мне утреннюю инъекцию. Приняв сидящее положение, закатываю рука в пижаму, чувствую входящую под кожу углу, а следом растекающееся по венам лекарства. Лицо медсестры расплылось с широкой улыбки. «Умница! Теперь в столовую завтракать!» Друзья уже ждут. Друзья? Нет у меня здесь друзей. Все мои друзья остались почти в 200 километров отсюда. Наслаждаются жизнью, что-то изучают, отрываются на вечеринках. Короче, не проводят всю свою молодость в психиатрической лечебнице. Сюда меня запихнули мои предки. Случилось это после очередного срыва, произошедшего со мной в школе. Я потеряла контроль над собой. И, кажется, пыталась совершить что-то очень тупое. Теперь мне все кажется тупым. Это место полно странных людей. Очевидно же, что я здесь совершенно лишняя. На входе столовая слышу громкое «Сюрприз!» Оглядываюсь и вижу других пациентов, собравшихся вокруг торта со свечами, и цифр 1 и 7, и надписью «С днем рождения, Робин!» «Да, точно! Мой 17-й день рождения! Ура!» Совсем забыла про него. Заставляю себя улыбаться и задаваю свечи. Разумеется, на вкус. Тортик больше похож на мыло или сироп от кашля. Прячу обе свечи в кармане, пока никто не видит. Думаю, это единственный подарок, на который я могу рассчитывать сегодня. На обратном пути в свою комнату останавливаю одну из медсестер. Спрашиваю, придут ли сегодня мои родители, чтобы навестить меня? Она пожимает плечами и уходит, не говоря ни слова. Сука! Лежу в кровати, вытягиваю руки, чтобы осмотреть их. Они выглядят так странно. Так чертовски странно. Видимо, это побочный эффект одного из лекарств. Медсестра Джуди прерывает мое одиночество. Пришла с дневной дозировкой таблеток. «Как себя чувствуем, дорогая?» «Понравился сюрприз на день рождения?» – спросила она с этой своей приторно-сладкой улыбкой на лице. «Да я вообще забыла, что сегодня мой день рождения!» Джуди берет меня за руку и говорит. «Ну, ничего страшного, со всеми бывает!» «Почему моя кожа выглядит так странно?» Медсестра с сочувствием смотрит на меня. «Солнышко, в этом возрасте это нормально!» Стоит волноваться. Она меня совсем за дуру принимает. С меня хватит. О чем ты говоришь? Мне всего семнадцать. Моему возмущению нет предела. Ты видела хоть одного другого подростка с такими руками? Посмотри. Достаю свечи из кармана. Еле сдерживаюсь, чтобы не швырнуть ей их в лицо. Видишь? Один и семь. Семнадцать. Джуди нежно берет свечи из моих дрожащих рук. Робин, вам не 17. Позвольте показать вам правильный порядок. Вот 7 и 1. 71.